Приветствую уважаемые друзья, подписчики, партнеры, гости моего канала. На связи Ростислав Франскевич и в этом видео я покажу вам как сделать вывод средств в компании Trader.com, которая является впечатляющим инструментом для пассивного заработка. Напомню, что здесь минимальный ввод средств от 30 долларов. Ежедневный доход бывает 3 и даже более до 5% в день, хотя бывает по-разному, поскольку трейдеры работают реально, это не легенда, не хайп. Сложный процент начисления прибыли, то есть реинвест делать не надо, накопления автоматически суммируются с общей суммой имеющихся на счете средств. Депозит не замораживается и вывод любой суммы от 10 долларов в любое время. Есть и пассивный доход и активный доход, это можно заниматься трейдингом по сигналам наших трейдеров, для этого можно пройти бесплатное обучение. Можно строить команду и получать доход от дохода с первых трех линий, а для лидеров еще и открываются дополнительные денежные бонусы. Мы работаем в Telegram боте, который надежен и безопасен, очень удобен и просто в использовании. Итак, для того, чтобы вывести средства, мы переходим в telegram Bot, Кликаем менюшку и кликаем «Вывод средств». Как мы видим, у меня на счете 2004 доллара. Заявок на выводе ожидающих одобрений нет. Сумма минимального вывода 10 долларов. Выбираем платежную систему. Я выберу USDT TRC20. Реквизиты нам нужно поставить. Наш кошелек. Необходимо ввести кошелек USDT-TRC20. Вводим наш кошелек. Все верно. Вывод средств будет осуществляться на этот кошелек. сменить кошелек можно в настройках. Хорошо. Подтверждаем. У меня установлена двухфакторная аутентификация, поэтому я сейчас введу шестизначный код из аутентификатора. Рекомендую вам тоже обязательно выставить двухфакторную аутентификацию, как в кабинете, так и на сам Telegram. Это сведет ваши риски к нулю, что кто-нибудь сможет вывести ваши средства. Отлично. У меня уже был установлен адрес кошелька USDT, но я это сделал для тех, кто еще его не устанавливал, вот как его установить далее опять мы кликаем вывод средств выбираем платежную систему напишите сумму которую вы хотите вывести без доллара и нажмите enter 300 долларов нам необходимо вывести и посылаем вы заказываете вывод 300 долларов на кошелек на мой кошелек да совершенно верно подтвердить Создан запрос на вывод 300 USDT кошелек. Мы фиксируем все запросы на вывод каждые 4 часа. И если количество контрактов позволяет, мы сокращаем позиции и выводим средства. Максимальное время ожидания 24 часа. Если вы ожидаете вывод более 24 часов, то свяжитесь с поддержкой. Вот мы сейчас посмотрим. Сегодня у нас 23 января 21.11 московского времени. Я остановлю пока видео и мы посмотрим через какое время денежки поступят на мой кошелек. Они мне пишут, Две минуты прошло, 21.11, 21.13. На ваш кошелек отправлено 300 USDT TRC20. Средства придут к вам, как только транзакция получит подтверждение сети к блокчейн. Время подтверждения зависит от загруженности сети. Значит, я сейчас проверю мой телефон и даже сразу вам и скажу, пришли или не пришли средства. Обновим страничку. Все, вот денежки на телефоне, ребята. Все, деньги на месте. Как видим, прошло буквально две минуты. И на моем счету 300 долларов. Вот она, входящая транзакция. Даже, может быть, я вам ее и смогу показать вот так. Входящая транзакция. 21.13. Итак, друзья, вот так легко и просто я сделал вывод средств из компании Trader Incom. Все выводится замечательно и просто за минуты, даже не как обещано, за 24 часа. Мой дорогой друг, присоединяйтесь к компании Trader Incom, проходите качественное обучение трейдингу от компании и торгуйте по сигналам трейдеров самостоятельно. Или пополняйте комфортный для вас депозит.